Всем привет, друзья! С вами Елена Гольникова и практика ведения дачного хозяйства. Сегодня мы рассмотрим японский гибрид развоплодного томата AB530F1. Данный японец детерминантного типа предназначен для выращивания в открытом грунте. Гибрид раннего срока созревания 65-70 дней. Помидор характеризуется мощной корневой системой. Весьма энергичен в росте, особенно в самом начале. Растения мощные, сбалансированные с широкими плотными листьями картофельного типа. Хорошо прикрытые плоды не выгорают, не свариваются под солнцем, устойчивы к растрескиванию. Плоды данного гибрида крупные, плотные, мясистые, имеют насыщенный приятный розовый цвет, высокую выровненность по форме и качеству. Вес плодов 200-230 грамм. Благодаря вышеперечисленным свойствам гибрид весьма конкурентоспособен, имея хорошую транспортабельность, высокую сохранность плодов без потери товарных качеств. Причем плоды завязываются как при низких, так и при экстремально высоких температурах. Селекция компании Atacama Seeds. Если вам интересна тема томатов, их сортов и гибридов, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк и комментируйте.